Никогда не чувствовал большей гордости, чем в те времена, когда выполнял задания с погонами на плечах. Все, чем занимались целых 17 лет, пытаясь все изменить, и ни цента не прикарманили. Ты словил пять пуль за свою страну, но не можешь оплатить дочерям колледж. Есть работенка? Я на пенсии. Сом, мне нужен пилот. У меня новая пассия. Тебе с твоей пассией до конца дней хватит. Мы можем обернуть свои умения на благо себе. Так что вперед, погнали. Наша цель Габриэль Мартин Лореа, глава одного из крупнейших картелей. По моим расчетам, 75 миллионов черным налом. Если мы не исчезнем после налета, мы покойники. После завтрашнего возврата к прежней жизни не будет. Не обольщайтесь. Мы все идем на преступление. Все в кабинет. Живо. Господи Иисусе. Кто там? Охрана. Время поджимает, надо уходить. Каждый берет рюкзак с наличкой и отступаем. У двери фургон, а в нем 100 миллионов долларов. Не оставим им эти чертовы бабки. Подожжем дом и уйдем. Еще пара ходов. Я на это не подписывался. Да нахрен. Идем. Пошли! облажались по полной. Оставили после себя кучу дерьма. Это деньги не только Лареа. За тобой будет охотиться куча народа. Ты врал нам в глаза. У них все поселки под прицелом. Мы их пройдем. Все окажется куда труднее, чем ты думаешь. Мы столько не утащим. Здесь это верная смерть. Впрочем, груше, может, не сдохнем.